Когда Ольга проснулась, за окном еще было темно, а дождь стал заметно слабее. Осмотревшись, она поняла, что находится в уютной комнате. На кухне раздавался звон посуды, и пахло свежесваренным кофе и чем-то вкусным. «Наконец-то ты проснулась! Есть хочешь?» «Было бы неплохо!» – промурлыкала Ольга. «Мне приснился такой ужасный сон!» «Опять с маньяком?» «В этот раз их было двое», — весело ответила девушка, «один из них убил другого». «Не смогли поделить такую красавицу». «Да ну тебя, Артём!» — притворно обиженно сказала она и тут же засмеялась. «Зато он может защитить меня, в отличие от тебя». «Ну, это мы еще посмотрим», — гордо играя мышцами сказал Тёма. После завтрака Тёма собрался на работу, а Ольга направилась в училище, где и пробыла почти весь день. Ближе к вечеру она была свободна и ехала домой. В электричке было подозрительно пусто, но это все не слишком тревожило, так как у нее было над чем подумать и без этого. И тут свет в вагоне потух. И стало неожиданно тихо. Так тихо, что можно было услышать стук своего сердца. Коля выглянула в окно и сразу поняла причину. Электричка остановилась у какой-то станции, на которой нет даже призрачного намека на свет. «Что за ерунда?» Скрипнув зубами, Оля полезла за телефоном. «Мне для счастья только застрять и не хватало». Странный звук привлек ее внимание, как будто кто-то пробежал босыми ногами по полу электрички. «Кто здесь?» Ответом была полнейшая тишина. Фу показалось, тяжело вздохнула Оля, но надо было так влипнуть, так как электричества не было, пришлось топать в вагон машиниста, а то находиться одной с каждой минутой становилось все страшнее, да и была призрачная надежда того, что хоть там удастся зазвониться до Артема, приедет и заберет меня, думала она, входя телефоном из стороны в сторону, продвигаясь вперед, «Да где эта грёбаная сеть?» Страх начал вытесняться злобой. Но вот и дверь машиниста, которая возникла перед ней неожиданно и заставила вздрогнуть. «Да чтоб тебя!» Что-то со звонким звуком упало сбоку от двери, заставив девушку взвизгнуть от неожиданности. Волтик, что ли?» Изумилась девушка и приблизилась, убедившись в своей догадке. И осмотрелась. Поверхность электрички... Была во многих местах покрыта коррозией и даже плесенью. Кое-где мелькали дыры. Полезненно сморщившись, Оля пробормотала. «Как это может еще ездить?» И сразу добавила. «Вернее, ездила. Моюсь представить, в каком состоянии здесь проводка». «Плачевно». Тихий голос раздался из вагона мышницы. «Заходи. Что там стоять?» Конец второй части.